хо хо Всем добра! Ура! Игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Бородатый скретч продолжает играть и исследовать мир Вальхейма. Сегодня, мой дорогой зритель, я постараюсь тебе рассказать про такую очень интересную и загадочную вещь, а точнее даже предмет для крафта под названием Плоть и мира. Что это такое и с чем его едят? В сегодняшнем нашем выпуске все детали. Расскажу и покажу и продемонстрирую все детали и тонкости и нюансы. А поэтому братишка или сестренка, поставь пожалуйста лайкосик под данный видосик. Мне очень нужна, важна твоя поддержка. Ну а взамен за твои лайки я буду радовать тебя годными, крутыми видосами по самым разным современным играм. Такими, например, как Вальхейм. Приятного тебе просмотра! А мы, конечно же, начинаем! Рано или поздно, зритель, тебе в твоих приключениях попадется такой персонаж, как Хальдер. Это у нас местный торговец, который торгует интересными э, ништячками. Да, э, на пути к этому парню э, всегда имейте при себе какое-нибудь количество э, золота. Да-да-да, если вы, ребят, придете да, с голыми карманами, с дырявыми трусами или штанами, то этому парню вы будете неинтересны, он с вами дела вести э, не будет. Поэтому, ребятки, припасите с собой золотишко, да, принесите ему золотишко. Хальдер любит э, золотишко. И с помощью этого золотишка мы, ребятки, и найдем... Тот самый наш а, предмет, о котором сегодня у нас пойдет а, речь. Вот он, ребятки, этот прыщелыга под названием Хальдер. Немножко важной информации по поводу плоти и мира. На данный момент записание этого видосика плоть и мира есть только у этого прыщелыги у торговца а, Хальдера. Больше в мире вы ее нигде а, не найдете. Возможно, в ближайшем будущем разработчики где-то что-то пофиксят, и возможно, эту, даже, эту, эту, ребятки, плоть можно будет выбивать с каких-нибудь а, существ, но на данный момент, ребятки, и информация такая, что только у этого парня есть. Это оплоть. Заходим к нему в инвентарь. Кстати, гайд по тому, как найти этого парня, торговца Хальдера. Да-да-да, все тонкости нюансы есть уже на моем канале, зритель, все специально для тебя. Переходи, пожалуйста, в плейлист, который находится под данным э, видосиком, ссылочка там э, имеется. Спасибо тебе большое за просмотр, а мы продолжаем. Так, ну что ж, Хальдер, давай уже посмотрим, что у тебя есть такого интересного. Если, ребят, вот с этими ништячками, которые у него продаются, все понятно, да, это колпак у нас чисто так, для фана... Венец Дворфов у нас типа налобный фонарик, Мегин uh, это у нас, значит, штука, которая увеличивает переносимый вес uh, на 150 пунктов, то с плотью мира ни хрена ничего не понятно. И давайте, ребятки, для того, чтобы это понять, мы сейчас у этого парня ее и приобретем. Хотя бы одну uh, штучку. После того, как мы, ребятки, эту штучку у него покупаем, нам открывается несколько чертежей, это у нас чертеж на молот, как мы видели сейчас с вами, на момент создания данного видосика, опять-таки повторюсь, из плоти и мира крафтится не, не так уж и много различных а, штуковин, а конкретно всего лишь две штуковины, это, ребятки, оружие, железная кувалда и серебряная Булава. Надеюсь, на железную Надеюсь, ребятки, в кузнице сейчас нам можно будет посмотреть хотя бы на железную кувалду. Давайте и посмотрим. Так, ну что ж, заходим в нашу великолепнейшую кузницу. Кстати, ребятки, на этой карте я а, провожу стримы каждый день практически, да, играю я. Поэтому заходи, пожалуйста, а, приходи, пожалуйста, милости. А, просим всем, буду рад и всем респектусы заранее. Так, ну что ж, а мы, ребят, продолжаем. Давайте посмотрим, что нам уже можно сейчас а, скрафтить из этой плоти и а, мира. Да, я видел, что у нас открылся совершенно новый а, чертеж. Это, наверное, у нас железная булава. И вот, ребят, мы с вами видим. Да, железная булава требует 4 а, плоти Эмира. И, наверное, у нее офигенные характеристики просто, да? Я так понимаю. Ну, это, ребят, мы узнаем, когда мы ее будем уже использовать но я бы не сказал что у нее прям супер какие-то сильные характеристики возможно у нее есть какие-то а, особые а, свойства которых мы еще а, не знаем да много железа нужно у нас на нее и одна голова элитный трофей а, Драугра. Это, по-моему, у нас тоже все есть, которая крафтится тоже достаточно непросто, а может быть для кого-то и просто. А, для нее нам потребуется собрать 10 древней коры, 30 серебра и 5 замораживающих желез, которые сбрасывают побежденные а, драконы. В отличие от железной кувалды, серебряная булава это одноручное оружие а, с булавой, обладающее высокой отбрасывающей силой. Идеально подойдет для защиты от угрожающих а, врагов. То есть вот такие две приколюшки с помощью этой плоти мы и сможем создавать. У меня, естественно, пока что серебряной руды нет, не дошел я до этого момента, но в ближайшем времени обязательно запилю на эту тему а, Гадит. Ну что ж, зритель, это пока что вся информация относительно данной темы по поводу плоти и мира. На данный момент а, больше ничего невозможно из нее скрафтить. А что ты, зритель, думаешь по поводу этой темы, насчет плоти и мира? Возможно у тебя есть еще больше какая-то информация, о которой братишка Скрэч не знал. Смело пиши ему в комментариях, он тебе непременно ответит читаю, ребятки, совершенно все комментарии без исключения. Также, зритель, если же у тебя есть какая-то определенная тема по Вальхейму и не только, смело предлагай, пиши в комментариях, братишка Скрэч посмотрит и, возможно, в следующем видосике уже реализует предложенную тобой задумочку. Ну что ж, друг, играй только в самые крутые топовые игры, приятного тебе геймплея, продолжение, конечно же, следует.